Так, и всем привет, с вами Dark King и мы будем продолжать mm -hmm. с вами Хэллоуна У нас второй акт. Да. Мы запускаемся. И будем начинать второй акт. Вот, мы запустились. Здесь еще мелкие. Опа. Прикольно. Так, ладно. М -м -м. Блин, жалко, потому что это... Чё за звук, блин? Ладно. Кстати, я на ультра играю. И тут вроде бы что-то есть еще. А, вот, давайте уходим-тика. Отсюда от... как можно быстрее, блин. Ой, господи, куда я его прыгал? Так, Вентиляция. Нет, не получается. Вот. <с -ква> Закину. Угу. Кстати, там ничего нету. Скала. ладно видимо подгружалось так угу. Хочу, чтобы я поток был кстати тут забираем это все чтобы туда залезть угу. залезаем залезаем еще раз Залезаем. О, получилось. Потому что у меня обычно не получается. Он спит. Так, видимо, что-то я забыл сделать. Точка. Подождите-ка. А. Простите. Так, ладно. Вот по-своему, в принципе, там идет, там гуляет. Какая-то... Так. Офигеть ё совсем забыл про это. Почему он тут, блин? Заклебал уже. Господи. Сейчас я его обойду везде. <связь> беги, блин! Так, сейчас я тут разобью стекло. все, а, можно даже тут разбить. Так. Все. А вот теперь можно тут как-то сломать. Сломать? Да я, конечно, это сделаю, но... Блин. Странно, но он какой-то медленный. Так. так, что еще можно сделать? Че там разбил? Чем там сделал? Чем там делает? Не понял. Так, ладно, давайте. А Uh -huh. Так, что еще нам надо сделать? А, я вспомнил, нам нужно, короче, открыть вот эту дверь. Но открыть может только сосед. Вот чем таком. Он сюда идет. ⁇ -мо ⁇ Как мне его обмануть? Господи, что он топорит? Он сломался? Так, что мне делать? Ё-моё, что он делает? Что он творит, да? О, господи! Даже я сейчас залезу и активирую. Мне кажется, я его очень сильно быстро приду. Господи! Там мозг меня уже это бесит. Ребаный бак. Вот за что он работает-то. О, господи. Все. Вот как я его ищу? Так и сделал. Мне кажется, <laughs> это у меня впервые, блин. Так, ладно. Стоп. Раз все так легко удается нам то давайте это будем использовать раз он пока что тут отпрыгает так можно сюда пойти в принципе запрыгнем запрыгнем Только теперь нам нужно туда, блин, как-то забраться. Это я уже не знаю, как сделать. Собственно, сочем я все Опа. Ай, блин, упал. Бежимка наверх. Копасть, да? А! Господи отодневается. Господи. Опа. Ладно, оставим. Хотя можно убрать. Берем его сюда. отсюда. Так, ладно. <coughs> Открываем. И что-то делаем, <свист> <свист> <свист> О, господи, откапываем. Вкидываем. Вернем выкидываем. Зарезаем наверх. Это <гас> строитель тут есть, строитель, так ладно Включаем О, Господи На, са... вот на самом деле Он уже меня заколебрал Серьезно Так Наливаем Опа на меня. Да, отнимает Нормально Стоп, мы можем вот так прям Прикольно Стоит Нет, нафиг. Что внизу? Хм, а погодите. Всё, мы прошли. <звы> Опа. <звы> Опа, на. <звы> Стоп, уж я уже все прошел. Верно? -мо! Ч вообще, в принципе, происходит? Опа. Так, ладно, открываем. <свистит> Погодите-ка. Точно еще и это откроем. Так, готово. Я думаю, то, что это будет намного сложнее. Это так легко. Хм. Слишком странно даже. Вот а, так не долетим. Надеюсь. Все? Опа. Я думал то, что это на две серии затянется, но нет. Сочета запаговался. Жесть. Я даже не знал об этом баге вообще. Так, ладно. <звы> Опа. встаем И вс. <звы> Но на этом мы заканчиваем. Всем удачи и всем пока. С вами был Dark King.